Урал Трансгаз. Ну, когда в министерстве работал Мы с ними сотрудничали И вот мне рассказали такую историю Про арболит Они увидели в Италии Маленький завод По производству плит Из арболита То есть стружка, цемент Жидкое стекло немного Итальянцы с них попросили 3,5 миллиона долларов За этот завод Ну, Тогда еще было практически советское время, мужики были советские. Они послали грамотного специалиста туда, он походил, походил. Послали -то. Нет, не послали, они сказали, ну мы подумаем. В общем, они подумали, он говорит, что там, за что там платить. И они сделали все в рукопашную. Этот завод несколько лет работал. Конечно, качество может быть не то было, но ну, нам тогда хватало. Несколько там они, по-моему, поселков даже построили за счет этого валюта. Сейчас у нас э, в области работает. Уже у немцев технологию купили. Хотя это все хорошо забытое старое. 30-е годы, откройте старые книги, все это написано, как это было сделано в Советском Союзе. Конечно. Хороший материал арболит у нас в, Совет... в Свердловской области, еще в бытность Ельцина, был проведен эксперимент. Был построен показательный поселок недалеко от Екатеринбурга, Балтыб называется. И там арболит был широко использован. Но так как технологию точно не соблюдали, все лопатками кидали, то некоторые дома, мягко говоря, рассыпались. Ну мягко говоря. И как бы про арболит подзабыли. Почему, скажем, глину не используют? Вот ваш вопрос. Потому что заманчиво, но производства не откроешь на глине, потому что твердеть будет долго. Понимаете? А если строить для себя, наверное, можно. Но никто не проверял. Наверное можно. Наверное, можно. То есть мы заложники вот, индустриализации, заложники производства, потому что в производстве надо, чтобы цикл был не больше, скажем, ну 8 часов стараемся. 8 часов, пожалуйста, уже новый цикл начинать. А если у нас цикл там будет месяц идти, ну о каком производстве может быть? Сколько людей денег? Но не сутки, конечно, гораздо больше. Поэтому э, я так потихоньку экспериментирую и Известь, жидкое стекло. И, и то, и другое, это для человека неплохо, хорошо. То есть жидкое стекло проверяли по отношению к человеку. Ну, стекло. Ничего там вредного нет, нормально.